Я приветствую вас, все друзья. Немножко запоздал на 15 минут, прошу прощения. Технические проблемы последнего времени. Это угу. отлично, я себя слышу. Так. Uh -huh. Ну все, поехали. А, тема, которая сегодня была заявлена, ой, тема, которая была ранее заявлена, это как искать клиентов Facebook. А, дело в том, что э, на протяжении вот этих вот последних трех лет я э, все больше и больше сталкиваюсь с тем, что люди не понимают, как вообще продавать на Facebook, а, как этих вообще, где это, этих клиентов искать и где они вообще водятся, да, как говорится. Это, пожалуй, самый главный вопрос, ради чего вообще люди открывают свой, как говорится, свой запуск, запускают какие-то, продвигают какие-то свои видеоконтенты, текстовые контенты. То есть любой, любые все посты, которые они размещают на бизнес-странице, они начинают с того, что они что-то продвигают или они начинают искать тот запасник, который был у них. В общем, вариантов много. Об этом мы сейчас поговорим более подробнее. Я освещу вам и расскажу все эти аспекты, все эти моменты. А вы уже посмотрите, что, на ваш взгляд, является вот именно вашей историей. Да? То есть где зашло это для вас. Итак, давайте буквально в двух словах я расскажу о себе. Моей компетенцией является упаковка продуктов, воронка, продаж, мессенджер. Более 100 запусков различных проектов. Я являюсь автором проекта «О возможности». Более 14 лет, сейчас уже более 15 лет я руководила отделом продаж. То есть продажа – это тема, то, с чего вообще является. Начиналась моя профессиональная деятельность как именно маркетолога. Я мама, я бабушка, но я не, не профессиональный маркетолог, я не профессиональный экономист, у меня чисто техническое образование. Поэтому, наверное, это и явилось моим большим плюсом, то что техническое образование, и плюс, когда я сама изучала, стала самостоятельно изучать тему маркетинга, особенно интернет-маркетинга, все это наложилось на мою техническое, как бы может быть, восприятие этого мира, плюс логика и плюс некоторые, наверное… Ну, там, в общем, я сейчас это буду ходить и уведу вас в дебри. Что я просто здесь хочу сказать о том, что для меня лично это вопрос, который, ну, я считаю, вопрос, который является само собой разумеющимся то есть эта тема которая ну, настолько для меня понятна, настолько она мне легка, да что когда мне люди начинают говорить что есть проблемы с продажами я понимаю что есть проблемы с отношениями или выстраивание отношений. это первое и второе есть проблемы внутри вас самих каких-то определенных внутренних ступоров. Итак, как вообще проходит процесс поиска клиентов на Facebook у многих? Да, давайте рассмотрим основные моменты, как люди вообще ищут своих клиентов на Facebook. Так, давайте я посмотрю, здесь есть аудитория. Если есть аудитория, пожалуйста, дайте мне... О, если есть звук, если есть люди, пожалуйста, дайте мне знать... Буду вам очень признательна. Так. Если меня слышно, дайте мне знать, а я продолжу дальше с вашего разрешения. Итак, как проходит процесс поиска клиентов у многих. Смотрите. Введение личного профиля написание постов. Да, это, пожалуй, наверное, самая такая большая-большая проблема у многих людей – это когда люди не совсем понимают а, вообще как продвигаться на Facebook, и они начинают с чего они в принципе я сама так когда-то начинала да то есть для меня это в порядке вещей когда я писала какие-то профессиональные посты по своей теме по теме продвижения, тогда я только-только освоил СМР, и на тот момент до алгоритма, до прихода алгоритма, меня обучали тому, что нужно вести свой личный профиль, нужно писать посты и так далее, и так далее. То есть этим я и занималась. То есть это сейчас уже не считается эффективным, более того, оно не подлежит автоматизации это такой путь. Поэтому давайте мы посмотрим, какие есть плюсы и какие есть минусы. Плюсами – это то, что не нужно инвестировать да, какие-то финансы во все это дело. Вы отрабатываете свой писательский навык. Мне, кстати, действительно это помогло. Я научилась. Я стала изучать копирайтинг, я стала изучать эту тему, как писать статьи. И мне лично это помогло в, чем? в том, что я стала правильнее доносить мысли именно то, к чему я людей призывала. То есть не то, что вот я пишу какие-то обобщенные. Недавно вот я прочитала у одного из своих клиентов, значит, пишут люди, как добиться успеха. Я понимаю, что эта тема вообще ни о чем, потому что это слишком большая, широкая тема. Никто этого читать не будет, но будут читать только если вы, у вас есть определенные близкие френды на бизнес на вашей личной странице вот возможно они прочитают, дискутируют но никакой речи о подписке там, тем более еще и продажи вряд ли будет, да? то есть клиентами вряд ли такая аудитория станет. То есть нужно отрабатывать писательский навык и писать именно так, когда вы пишете конкретно, вот у вас какая-то цель стоит и вы по этой цели правильно доносите свою мысль через текст. Ну, естественно, дисциплина, потому что это вы привязываетесь к своему личному профилю и этот профиль не позволяет вам скажем так, ну писать там один раз в месяц. Да? То есть вы понимаете, чтобы постоянно держать в тонусе свою аудиторию, вам нужно постоянно выкладывать, а желательно вообще каждый день выкладывать какой-нибудь И смотреть, как люди реагируют. И каким минусом во всем этом? Это отнимает все время, это стресс, да? что писать каждый день. Каждый день вы думаете, что же писать? Стресс, как реагирует на посты? Ну, для меня, например, это очень большой стресс. Я сейчас уже как бы нет, но тогда для меня это было какой-нибудь негативный отклик или что-нибудь, какая-нибудь критика. Я очень сильно в этом увлекалась. Почему вообще это происходит? Это отдельная большая тема, это психологическая тема. Почему? Потому что вы не зарабатываете, вы у вас нет еще продуктов, и, естественно, вы очень сильно на этот счет паритесь. Хотя есть люди, которые лукавят, говорят, да мне вообще все равно, но я в это не верю, потому что если он не зарабатывает, ему не все равно. Нет четкого понимания, кто читает, кто нет, потому что не каждый человек лайкает. А может быть, он прочитал, но у вас нет понимания. Нет стабильности, нет возможности прогнозировать. Так, давайте я посмотрю, здесь люди меня слушают. Если есть такая возможность, пожалуйста, дайте мне обратную связь. Что меня слышно, что меня видно. Далее второе вторая как сказать, второй вариант э, поиска клиентов – это тусовка, да, тусовка по разным тематическим сообществам, группам, бизнес-страницам, то есть разная-разная э, тусовка. Для чего? Для того, чтобы где-то как-то себя найти, где-то как -то себя выделить, где-то как-то там что-то как-то э, проявить себя. То есть какой плюс? Вы изучаете более потребности вашей аудитории, вы прокачиваете свою экспертность, то есть... Э, Большой плюс, я считаю, что да, потому что э, экспертность нужно прокачивать, вы тренируетесь, тренируетесь, и потом в группах тематических, как правило, если вы правильно тусуетесь там, то вы находите определенные потребности, определенные ответы на, ой, точнее говоря, определенные возражения, возражения по вашему допустим, продуктам. И это возражение позволит вам на начальном этапе как говорится, выстроить правильно свой продукт. Ну вот у меня, например, лично мой опыт, я когда-то была активным, активным участником веб-сарафан, да? ой, сарафан, то есть веб-сарафан, да, по-моему, группа для предпринимателей. И она мне очень сильно помогла тем, что я вот на этих возражениях, когда люди, допустим, дискутировали по какой-либо теме, на этих возражениях мне позволили создать некоторые продукты, которые позволили мне правильно структурировать эти продукты. Потому что когда люди говорят на своем языке, на языке клиента, у тебя есть правильное понимание, осознание того, какой продукт, каким он должен быть, чтобы он был понятен. И это позволило мне сделать очень много магнитов. То есть на начальном этапе нужно это делать, и плюсом здесь действительно это является. Но а, какие минусы есть? Минусами – это то, что нет стабильности, нет прогнозирования, то пусто, то пусто, не выявлена до конца потребность и могут послать. Да, это тоже как бы, имеет место быть. Третье – это проведение мероприятий, вебинаров. Вы, наверное, замечаете, что… Ну, не то, что замечаете, вы, наверное, тоже проводите такие вещи, когда через вебинары, через какие-то мероприятия можно будет что-либо продать. Да? Я, к сожалению, видела много людей, которые на вебинарах вообще не продают. Ну, просто вот прямо вообще не продают. Проводят вебинары, я не знаю, там чуть не ли не каждый день, и самих продаж нет. То есть здесь нужно понимать, что не нужно путать мероприятия, вебинары с прямыми эфирами, потому что прямой эфир – это немножко другое, вебинар это другое, мероприятие – это третье. То есть, в общем, вот, вот эти вот моменты, чтобы вы понимали, что они отличаются немного. Итак, какие плюсы? Вы прокачиваете свою экспертность. Да, ну, да действительно, проведение постоянных вебинаров у вас формируется определенный навык и вы его прокачиваете, и это имеет место быть, это да. Здесь у вас формируется навык коммуникации, когда вы пытаетесь, не пытаетесь, а вы формируете, прямо прокачиваете обратную связь людей, то есть как люди реагируют на то, чтобы каким-то образом правильно вовлекаться во все это, как бы, то есть, Коммуницируйте с людьми. И при правильном проведении есть возможность выявить потребности вашей аудитории. Да? То есть если вы правильно его проводите, вы можете выявить потребность. Минусом является то, что нет здесь автоматизации мероприятия раз от разу. Есть определенный стресс, есть определенное напряжение. Есть некая опустошенность по поводу провалов. Нет понимания, почему нет интереса к продуктам. И реагируете на каждый вывод. Есть такое, есть такое. Четвертым э, вариантом поиска клиентов – это реклама, э, рекламные продажи в лоб или приглашение на ивент. То да, то есть вот сразу приглашают, э, на, где идет продажа, э, или сразу же вот продают, вот это вот, вот это вот купите. Плюсом – это большой охват. Действительно, здесь вы можете получить большой охват, вы быстро подписываете людей. При рекламной цели вовлеченности или сообщения действительно люди подписываются прямо пачками, если вы, например, предлагаете на, приглашая вас на бесплатный вебинар. И эмоциональная зарядка. То есть вы воодушевляетесь всем этим, у вас, у вас есть определенный такой стрессовый подъем, ой, эмоциональный подъем, то есть вы очень сильно в это вовлекаетесь, но быстро отток быстрый отток, сбор негатива, малоцелевых и эмоциональное перегорание, да, конечно же. И, наконец, пятый вариант – это промо-пост с приглашением на бесплатную консультацию. Здесь, конечно, большой охват, высокая подписка, бронирование консультации нереально. Я проходила через это в начале этого года, когда я занималась проведением консультаций. У меня люди прямо пачками подписывались на консультацию, потому что я им предлагала сделать стратегию или анализ их, их кампаний, их запусков. Читает и впитывает все полезности на вашей странице, много хвалит. Все это имеет место быть, и это действительно очень сильно подзаряжает на начальном этапе. Но много полезностей берут от вас, но не оставляют отзывов. Читают и смотрят все на страницу, но не подписываются, не проявляют себя никак. И здесь самый большой момент, который для меня важен – нет автоматизации. Я сторонник того, чтобы все процессы были максимально автоматизированы. И сейчас я над этим работаю. Это тот этап, на котором я сейчас нахожусь, чтобы максимально автоматизировать все свои продукты, все свои запуски и минимализировать свое присутствие. Почему? Потому что у меня есть клиенты, на сегодняшний день их порядка 25 или даже 26 клиентов, с которыми мне хотелось бы более глубже отрабатывать с ними. У меня есть еще свой собственный проект, я хотела бы, у меня есть планы то есть я хочу заниматься своей экспертностью монетизации и так далее и так далее то есть запуски автоматизировать как можно максимально то есть и, и, и я за это друзья мои давайте что же делать да то есть ответим на этот вопрос а как тогда искать этих клиентов так как тогда искать этих клиентов смотрите есть да, другой способ, и мы сейчас посмотрим. Я вам сейчас о нем расскажу. Это автоворонка на бесплатную консультацию. То есть, если вы а, сделаете то, с чего надо вообще начинать, то, с чего я начинала, это просто тот способ, с которого я начала, он у меня дал определенный результат. На сегодняшний день это 7 из 10. То есть 7 покупок. Из 10 обращенных, да. То есть я считаю, что это просто классный результат, которого я добилась в результате не того, что я какая-то уникальная, или у меня там огромный опыт в продажах. Нет, а именно из-за того, что я это максимально попыталась сделать автоматически. Не сразу, но я сейчас с вами делюсь, а как вообще надо это сделать. И она построена по следующей схеме. Я сначала делаю промопост. Желательно, нежелательно, а нужно, чтобы это была узкая тема. Я готовлю магнит, и у меня есть основная программа по этой теме, серия последовательных писем и приглашение на бесплатную консультацию. Все, больше ничего не надо, пять шагов. А, ну а где же тогда монетизация, да? Вашим уникальным предложением на консультации, То есть если вы правильно сделаете именно вот эту самую последовательную, да, вот эту самую последовательность, то вы максимально будете монетизировать все ваши продукты, друзья. В чем ее преимущество перед другими способами? Давайте об этом поговорим. Нет необходимости регулярно прописывать промопосты Каждый запуск, готовить, писать, думать. Да. Окупаемость рекламы. То есть за счет продажи продуктов на консультации вы окупаете сразу, вот сразу, вот получается, на начальном этапе я запускала видеоконтент, свой рекламный цель я запустила через охват, подцепила туда кнопочку и запустила. Я не думала, что у меня будет. Однако, потому что это рекламная цель, не, э, не задействована на это. Однако у меня пошли, почему? Потому что тот контент, который давался мною в видео, он был настолько ценен, что люди вовлекались и сразу же подписывались на бесплатную консультацию. А потом я уже, конечно, запустила отдель, отдельные компании. Э, увеличивает поток консультации <coughs> за счет того, что правильно сужаете тему, привлекаете клиентов за счет правильного позиционирования вам. Ну и, конечно, увеличивается. То есть на начальном этапе вы закрываете все свои расходы по, именно по рекламе за счет бесплатных консультаций. Итак, друзья, это вот то, что я хотела сказать в, начале, в начальном этапе, то есть то, что является важным по поводу вот моей вот этой вот, самой, вот этой вот самой формулы, которая есть. Что я хочу сказать по поводу этого вебинара сразу? У меня есть группа вебинарная, я ее выложу туда, вы, если там подписаны, получите сразу информацию, то есть переслушаете, она будет там сохраняться, то есть есть возможность, и, пожалуйста, вы ее можете там использовать для того, чтобы правильно, может быть, понять или как, как, это, как это делать, как это использовать и так далее, и так далее. Я вам на начальном этапе что предлагаю? На начальном этапе просто делать видеоконтент. Видеоконтент – это тот самый, инстру, тот самый инструмент, который надо, надо делать на Facebook. И подцепи, прицепляете туда кнопочку и отправляете на а, запуск для того, чтобы собирать определенную, а, определенный охват. Что я вам предлагаю здесь на бесплатной консультации? То есть ой, на а, вебинаре. Потому что... Как вы знаете, вебинары всегда заканчиваются моими предложениями. Я вам предлагаю мастер-класс, друзья. Если вам это будет интересно, я хочу вам показать, как бесплатные консультации при правильном использовании инструмента Facebook приводят клиентов. То есть вы понимаете, что бесплатная консультации это тот самый инструмент, с чего надо начинать. А как? вас, наверное, задается сам по себе такой вопрос. А как же делать? Как э, нужно, э, с, э, как сказать, э, как монетизировать? Ведь бесплатные консультации, они на то и бесплатные, да, чтобы э, дать какую-то ценность человеку и отпустить. Я немножко работаю по-другому. И вот как я вам хочу э, с вами поделиться. То есть используя правильные инструменты Facebook, как можно привести э, именно клиентов Именно клиентов. Значит, для кого этот будет мастер-класс? Кому не хватает клиентов? Для кого получение клиентов – это тяжелый труд? Вы сильно зависите от своей личной страницы. Вы хотите выйти на другой уровень? Вы хотите выйти на VIP клиентов? Вы хотите отстроиться от конкурентов и пройти, перейти как можно быстрее в интернет. Наверное, это самое главное да, для многих людей, чтобы зарабатывать именно в интернете и не зависеть ни от каких работ, подработок и так далее, и так далее. Здесь у меня предлагается два пакета. Первый пакет – это стандарт, участие в прямом эфире, и вы запись получаете, да, сразу и э, второй – это тот же самый пакет, но еще мое личное участие. Вы мне даете все допуски, и я э, настраиваю вам так, как я скажу на мастер-классе. Я вам настрою. Единственное, вы дальше сделаете все сами, как, как вы хотели бы. Да, дальше. дальше вы просто поймете саму суть. Я вам просто покажу настройку, как это сделать, именно для того, чтобы запустить бесплатную консультацию. И э, стоимость. Стандарт полторы тысячи. Это, естественно, цена для вебинара, да, для, для тех, кто слушает этот вебинар. И премиум 2 200. Потому что был такой вопрос, а почему у вас потом в описании идет другая стоимость? Да, там другая стоимость, но это не для участников вебинара. А для тех, кто смотрит записи, и для тех, кто... Э, как бы, его ну, присутствует и, и, и хочет приобрести. И есть у меня еще пакет, как обычно, 24 часа, стандарт 980 и премиум 1500. Друзья, я думаю, это классная цена. Для чего? Для того, чтобы сразу получить полезность, причем полезность на начальном этапе. То есть вы сразу же увидите полную поэтапную схему, как запустить и монетизировать свой проект. На начальном этапе сразу. То есть не надо делать, готовить запуски, а вы сразу начинаете монетизировать. И я этому посвящаю мастер-класс. Так, давайте я теперь посмотрю, есть ли обратная связь. Обратной связи нету. Окей. Хорошо. Давайте, друзья, так, если, значит, нету вопросов, я буду сейчас здесь буквально одну минуту, если нету вопросов, друзья, то все, я тогда закрываю и выкладываю запись именно в группе вебинарной и отправлю вам по рассылке мое, мое предложение. Если вам будет это интересно, буду рада быть полезной. То есть вообще вопросов нет на этот счет. Друзья, на этом все. Меня зовут Батима Габас. Смотрите запись и принимайте правильное решение, друзья. Всего вам самого хорошего, быстрых запусков и, конечно же, монетизации. Пока-пока.